Эту лоджию я превратила в лаунж-зону. Здесь можно совмещать и полезное, и приятное. Привет, друзья! Сегодня я покажу и расскажу о своем новом реализованном проекте на 47 квадратных метрах в новом жилом комплексе. Это прихожие. Это шкафы с зеркалом для верхней одежды и с небольшим отсеком для хозяйственных принадлежностей пылесосов, твоей химии. Я приподнимаю эти шкафы для того, чтобы у меня появилась ниша для обуви. Снимаете, и это не мешает. И еще не портит эстетику. Из прихожей через коридор мы попадаем в кухню, большую, светлую, просторную кухню. И в этом пинале у меня и духовой шкаф, и стиральная машина, и шкафы для хранения всякой кухонной утвари. Кухня у современного человека, я считаю, это мое личное мнение, она должна быть небольшой, она не должна быть громоздкой, и сейчас достаточно для того, чтобы приготовить себе еду совсем небольшие площади вот допустим здесь в этой кухне столешница и фартук сделаны из одного материала причем по последней технологии здесь касание между вертикальной и горизонтальной поверхностью они такие плавные закругленные что позволяет очень легко ухаживать за кухней я считаю что Варочная поверхность э, достаточно двукомфорочная или даже однокомфорочная. Здесь накладная раковина с тонкими краями, что позволяет ей э, ну, красиво смотреться в проекте. Здесь всякие... Дополнительные штучки, здесь мыницы встраиваемая и, и холодильник. Но для того, чтобы приготовить еду, расстояние между варочной поверхностью и раковиной здесь достаточно для того, чтобы себя приготовить. Ну Если уж недостаточно, можно переместиться к столешнице. Вот такие кухни, светлые, просторные, я стараюсь превратить в кухни столовые и у меня появляется здесь зона отдыха, диванчик очень симпатичный с тканью алькантара, раскладной стол удобный и большой, кресло, не стулья, а кресло, здесь большое панорамное окно, тумба с аксессуарами, здесь также мог стоять телевизор, и это новый сценарий жизни для людей, которые любят посидеть, побеседовать на кухне, Увидеть друг друга. И это новый сценарий жизни. И это здорово. А в коридоре у меня санузел. Скажите, а многие ли украшают? свои санузлы растениями. А посмотрите, как это здорово получается, когда их много и когда за ними легко ухаживать, потому что это биологические копии. А так, как везде и во всех квартирах, домах, это раковина, это зеркало, это душевая кабина, унитаз, гигиенический душ. Ну, здесь еще в нишу появился шкаф для хранения. И очень много растений. Ну а теперь самое интересная жилая комната. Первое, что вы видите, это речная композиция, система, которая разграничивает место, спальное место и составляет единую композицию с встроенными шкафами. Эти встроенные шкафы с вот этими длинными, длинными красивыми ручками, которые поднимают высь, увеличивает высоту потолка являются частью этой речной системы, и не только, она становится элементом этого дверного портала, который, с одной стороны, превращается у меня а, в декоративные полки, где можно поставить самые интересные декоративные штучки, милые вашему сердцу. С кроватью на 25 квадратных метрах все понятно, она должна быть Стильная, удобная, красивая, желательно с подвигающимися ящиками. Но здесь еще нужно и установить, поставить диван. И он у меня сюда встал. Он стильный, современный, аристократичный. Он еще и раскладывается. Уместить на 25 квадратных метрах... Кровать, диван, консоль, телевизор, шкафы Конечно, сложно, но можно Но когда тебе нужно уместить на этой маленькой лоджии Рабочее место и зону релакса Конечно, немножко сложнее Но это можно сделать легко Здесь у меня кресло, рабочее место Полки, декор, кондиционер и здесь такая восточная-восточная тема – лауч-зона. Для того, чтобы сделать свой интерьер эмоционально насыщенным, ярким, интересным, комфортным, Нужно всего четыре способа, и они очень легкие. Первое и очень важное – это сначала обратиться к профессиональному дизайнеру, который поможет вам сделать базу, матрицу, то есть сделать планировочное решение, на которое вы будете сажать все свои хотелки и эмоции. Это первое, и это важно. Второе – после того, как у вас есть на руках классное планировочное решение, вы внедряете туда предметы искусства. И это могут быть картины художников, это могут быть скульптуры, это могут быть фотографии, постеры, репродукции или граффити. Все, что угодно, что вдохновляет вас и дает, дает вам какие-то смыслы. Это второй способ. Третий способ – это внедряйте в свои интерьеры те предметы быта, которые являются вашей историей, вашим хобби. Но Гипертрофируйте их, переосмысляйте и придавайте им новое значение. И относитесь ко всему этому с юмором. Ну, Допустим, как я эти капители, которые мы Нашли в очень хорошем а, салоне антикварной мебели, стол, стул и другие вещи, а, они переосмыслены и внедрены в это пространство. И это, это классно, это интересно, это может быть и смешно, но в то же время они переживают вторую свою жизнь. И последнее, четвертое – это внедрение природы в ваш интерьер. Это обязательный аспект. Это фасады э, вашей мебели, это, э, это глиняные чаши, это стекло, это цветы. И цветов должно быть, наверное, очень много. И пускай это будут биологические копии. А еще лучше, конечно, когда это живые деревья. И... Это внесет в любой интерьер природу, без которой, ну, человек вряд ли проживет. И, и, это, и это будет круто, и это будет классно. Поэтому смелее дерзайте, пробуйте, и ваш интерьер получится классным. Интерьер будет такой, какой вы хотите, и вы в этом будете находить... Покой, безопасность и счастье. Дизайн вам в помощь.